шкала итак, третий пункт Позиционирование. есть два параметра, смотрите, первый это нуждаемость и второй, это избыточность И вот все очень просто. Ваше позиционирование, если вы позиционируете себя как любовника, к примеру, то есть даете эмоции, инстинкты, включаете, вроде бы, все делаете правильно. И соблюдаете естественный баланс, то есть не переваливайтесь ни в приз, ни в ебаку. Но, если у вас за последний месяц была одна девочка, и, ну ладно, мы не будем сейчас брать ее уровень, просто вот одна, то вам сохранять позиционирование, вот, правильно, будет очень сложно, потому что у вас будет сквозить нуждаемость женщина А если у вас за месяц было 5-6, вам будет очень легко показывать все... Даже сексуальный интерес, но вы будете показывать, что да, типа, ну, ты мне интересна, как женщина, я же мужчина, я тебя там, наверное, должен хотеть, и, наверное, хочу, но мне секс, в принципе, ну, он интересен, но прямо сейчас я не хочу. И получается, что вы вроде бы, ну, показываете, что вы общаетесь не как друг, а общаетесь именно в сексуальном вот, позиционировании, но у вас от вас есть избыточность. И запускается тогда у женщин программа, типа, ну а как это вот, я, он же меня видит, я его так вижу, о чем ну, меня там не домогается почему меня не соблазняет. И вот тут а есть такое понятие, я думаю, вы слышали обратное соблазнение, либо реверсивное соблазнение. У меня есть, кстати, отдельный мастер-класс у нас, доступен, нужно посмотреть. Есть его записи. Это как раз про это. То есть, когда у вас вот избыточность и вы показываете общение не как друг вы ведете, а именно как модель любовника или даже ближе к призу. За счет избыточности у вас очень крутой позиционирует. Женщина начинает вас сами соблазнять. Этот эффект я наблюдал очень часто, когда там 3-4 зачета, там, условно говоря, там, за неделю делаешь, и потом следующая женщина начинает тебя сами соблазнять. Я долго не мог понять, как это происходит. Ну, почему? Вот какие-то периоды прям начинают активно там, приглашать на свидание, писать провокационные сообщения, там, трогать, брать телефоны, ну, то есть звать там, накатить, если мы в клубе. А в какие-то дни ну, вот, вообще этого нет. И вот анализируя, изучая все эти вещи, я заметил, что когда вот показывают избыточность, но при этом держите баланс и держите сексуальный формат общения в модели любовника ближе к призу, начинают вас сами соблазнять. Если у вас избыточность и при этом вы в модели ебаки, у вас, ну, вас сами не соблазняют, но вы просто получаете очень много-много-много ну, секса. Что вы делаете проактивные действия. И та и та модель, она в целом, когда есть избыточность, ну, она очень успешна. То есть, по факту, вот даже когда ко мне приходят на индивы, ребята, когда там проблемы с соблазнением, там с подходами, моя задача создать поток, чтобы у него шла форма позиционирования избыточной. Когда ему легко это демонстрировать, легко быть в ней естественным. Если зачетов нет, то что бы там про избыточность я не рассказывал. Нуждаемость будет видна, даже если он знает с технологии, как правильно писать, Что там, какие сообщения писать. Вот онлайн курс по переписке, он там весь прошел. Он все равно будет рано или поздно сваливаться, потому что у него есть нуждаемость. Он вечером сидит, блин, надо кого-то выписать или с кем-то пойти на свидание. Или другое, которое в принципе так все огонь и что не хочется ехать, ну ладно, понаписываю, там вроде были симпотные. Это вот э -э, мысли об одном и том же, только с разным позиционированием. По этой части вопросы есть? Правильно же. По этой даже можно себя э -э, не показывать, свою позицию, но она сама чувствует избыточное. Из то из, из говорил. Я сейчас вопросы не совсем... Ну то есть, ну, она, мало того, что мы показываем свою позицию, она еще ее чувствует. Правильно? Ну no, только ее чувствует. Ты не можешь притвориться, что ты выебал 5 телок, если ты их не выебал. Ты будешь делать, но ты будешь ну, не ты не сможешь. По стратегии, я вот то, что я говорил вначале. по стратегии вы можете четко сказать что, себе, что я вот так себе веду, так-то ничего не показываю. Но как только вы увидите, как только вы видите ее там губы, сиськи ее энергетику, вы захотите ее трогать. Ну, по вам же, даже когда мы ходили в клубы, вместе было видно, у кого там этот идет, у кого нет, у кого там просто переклинивают из-за страхов. Ну, то есть, как бы ты там ни, ничего не ни, ни, ни планировал. Но если ты по стратегии планируешь избыточность, то ты по практике провалишься, если у тебя не, на самом деле ее нет.